Раз всех приветствую сегодня я записать хотел небольшой такой ролик где хотел показать разницу между стейкингом монет на централизованных биржах и стейкингом реально в блокчейне я э, еще раз говорю про хотел несколько слов сказать про преимущество работы в дефи децентрализованных финансов потому что здесь вы контролируете реально контролирует свои средства в отличие от торговли на бирже Binance, ну в основном да это просто биржа сейчас топ-биржа всех, и она после краха биржи FTX еще больше своей закрепила позиции. И это на самом деле очень-очень опасно для криптовалюты. Ну, давайте подробно все расскажу, а вы уже для себя решите. А я на примерах покажу, как Binance вас обманывает, предлагая вам не самые лучшие, скажем так, условия для стейкинга. Значит, еще раз по преимуществам DeFi и сейчас прямо на примере я покажу, в чем отличие. То есть здесь вы контролируете свои средства. И здесь вы не боитесь банкротства биржи, на которой вы торгуете, например Binance. Вы здесь можете получать пассивный доход и процент на самом деле выше, чем на централизованных биржах. И самое главное, вы работаете напрямую с блокчейном. Здесь полностью выполняются все основные преимущества криптовалюты, это анонимность. Это приватность. И огромный выбор стратегий, которых на, Dex, на сексах, точнее централизованных exchange биржах, недоступны для вас. Перед тем, как продолжить, кратко различие, чтобы вы понимали. Майнинг, фарминг и стейкинг. Что такое стейкинг? Это самый безопасный способ заработать на вашей валюте, потому что в процессе стейкинга ваши монеты не переходят из-под вашего владения. То есть вы ими владеете, но даете неким валидаторам их как бы в долг, чтобы они могли зарабатывать на том, что они создают новые блоки в этом блокчейне. И они вам за это копеечку отстегивают. Они заработают больше, но чтобы быть там, валидатором, это нужно там, несколько там, десятков тысяч долларов и э, разбираться в технологии, как это делать. Хотя это не что-то запредельное, сложное. Вот. А вы даете им долг и за это получаете как ну, аналог облигации фактически. А майнинг криптовалют ⁇ это получение... Вот как в сети биткоин. Думаю, все знаете, что в сети биткоин, если вы настроили свое оборудование и майните криптовалюту, то есть выполняете некие математические вычисления, то вам за это могут за создание нового блока дать несколько монет. Причем очень немало. Но для того, чтобы создать новый блок, нужно очень-очень вложиться в производственные мощности. Купить асиков и так далее. И так далее. Вот. А следующее это фарминг. Это уже намного опаснее, чем стейкинг, потому что вы свою ликвидность а, вносите в некие пулы для того, чтобы могли работать децентрализованные биржи, типа Uniswap. И за то, что вы там свои а, какие-то монеты внесли, например, внесли вы там, ну, допустим, эфир и стейблкоин какой-то, USDC, USDT, неважно, вы их внесли в некий пул, за счет этого другие трейдеры могут менять эфир, на стейблкоин, который вы внесли, и за, за это вам отстегивают некой комиссии. И фарминг, потому что вы можете за это получать как те монеты, которые вы внесли, но на некоторых биржах вы можете получать так, также некие другие а монеты, которые не имеют такой, там может быть, и ценности, но принадлежат ту, той бирже, на которой вы вот эту ликвидность предоставили. То есть фарминг. То есть вы можете внести эфир стейблкоина, получать какие-нибудь там рыбки, не знаю, там фантики всякие, там кейки и так далее. То есть вот это что такое а, фарминг. Есть огромное отличие. Я сегодня буду говорить про стейкинг. Еще... Кратко, вот хотел пояснить отличия отличие именно работы на централизованных биржах. Давайте возьмем Binance, поскольку мы все знаем, и а, напрямую в Дефи. То есть, смотрите, ваш кошелек находится в блокчейне. Вот он находится в блокчейне. И как только вы свои денежки переводите на биржу Binance, вы их забираете из блокчейна, и блокчейн больше не знает, что с вашими деньгами там происходит. Все, дальше вашими деньгами владеет биржа Binance. Все, вы сделали туда транзакцию, перевод, все, деньги больше не ваши. Если биржа банкротится то это проблемы будут ваши, потому что деньги находились на бирже, если с биржи их украли, если биржа обанкротилась, все, вы, ваших денег может никогда не получить. Вот что такое работа через биржу Binance. Если работаете непосредственно в блокчейне, то здесь работа идет через смарт-контракты, которые находятся тоже в этом блокчейне, и они в этом блокчейне могут быть все проверены, и потому что код открытый, в отличие там, от работы с Binance, здесь вы четко знаете. Вот есть а, некий математический смарт-контракт. Это чисто математика. Сотни, там, тысячи программистов известные смарт-контракты проверяли. Не нашли там никаких уязвимостей. И надежность вот таких протоколов, она может быть выше, чем той же биржи Binance. А, есть а, децентрализованные а, приложения которые намного надежнее биржи Binance, уже проверены годами и а, под, подвергались хакерским атакам, но неудачно. То есть надежные протоколы, смарт-контракты будут надежнее э, хранить ваши деньги. И здесь вы в блокчейне, то есть блокчейн знает, что деньги ваши, а если вы их там вносите в смарт-контракт, вам за это дают расписку, и вы четко потом можете э, их вернуть. Э, то есть ничего у вас здесь не пропадет. И здесь ни с какой биржей вы э, не связаны. И вот именно стейкинг, когда вы его проводите в блокчейне, вы от своих монет не отказываетесь. Монеты ваши и здесь их забрать вообще никто не может. То есть вот в чем преимущество. А теперь давайте посмотрим, а что происходит и сравним стейкинг на блокчейне непосредственно или на бирже Binance. Я приведу одну, возьму биржу Binance, посмотрю там сколько еще стоит, а потом возьму децентрализованное приложение и мы посмотрим, насколько реально денег за это можно получать. Ну, давайте заходим, значит, на биржу Binance. Я думаю, многие с этой биржей знакомы. И очень часто здесь, вот, э, смотрите, здесь есть раздел такой AN. И мы туда перейдем, продукты он посмотрим. Нас сейчас будет интересовать только, вот, только стейкинг. только стейкинг. Э, только самые безопасные вложения. И давайте посмотрим, сколько нам предлагается за BNB. Э, предлагается нам 3,1%. Но! дадите погодите радоваться вам предлагают за это заморозить на 4 месяца ваши деньги это никакой вообще сайт на 4 месяца вы кладете ваши деньги все что там может какие-то форс-мажоры произойти деньги не ваши деньги у Бинанса. а если с Бинансом что-то не так становится там какие-то там судебно пошли а денежки ваши там лежат и вы их забрать не можете а нас интересует на самом деле стейкинг это может быть только гибкий срок то есть когда вы в любой момент Ваши деньги можете забрать. Но посмотрите, какие здесь проценты. Давайте посмотрим. 0.39. Отлично. Бонусная программа, если вы вносите немного. А APR в Launch Pool это вообще даже к стейкингу, наверное, никакого отношения не имеет. 0.39%. Ну, не знаю. Хороший доход. Давайте сравним. Мы зайдем на биржу. Вот такую. Stader Lab стейдер и посмотрим стейк нау давайте выберем bnb и посмотрим а сколько реально платит. так стейк на вот мы хотим сейчас застейкать 3,6 то есть биржа binance может взять ваши деньги под сколько она берет вас под 0,39 процента вносит на биржу стейдер и получает 3,6% годовых. Но это сейчас упало. Было 4,72. Вот еще буквально два дня назад я э, лекцию проводил. И 4,72 было. Вот смотрите, э, как Binance э, вами манипулирует. Давайте возьмем другую монету. Ну Есть монета какая? Давайте найдем. Матик давайте возьмем. Матик. Может быть только с Binance такая ерунда получается. Давайте возьмем монету Матик. Матик. Так, вот она у нас есть. Один из интересных блокчейнов. Так, 5,6%. Ну, вообще, очень круто, да, скажете? О, лучше матик за застейкаю. Но, опять же, 3 месяца. Нас интересует гибкий срок. И смотрите, какой у нас процент. 0,88%. Давайте зайдем на ту же биржу. Стейдер. Найдем наш полигон матик. Блокчейн. И посмотрим, а сколько здесь застейкин дает. 4,72%. Ну, да, можно сюда не переходить. Вот сюда мы сейчас вернемся. 4,72%. То есть, опять же, мы заходим на биржу Binance, стейкаем под 0,88%. Ну, если мы хотим подождать, 5,6%. Да, нам дадут больше. Но 3 месяца ждать. Если я хочу реально в любой момент забрать, я получаю 0,88%. При этом биржа Binance, зарабатывает 472 разницу чувствуете давайте еще какую-нибудь монету возьмем что у нас там не да какой-нибудь давайте монету не возьмем еще там по-моему повыше был а, вообще процент за стейкинг сколько нам предложит финанс ну предлагает 11 9 но если мы берем гибкий срок один процент вы под один процент вносите а потом Binance вместо вас стейкает ее на полигон не, ой на полигон простите на а Binance стейкает на блокчейн не и получает 8,8% годовых по-моему отличное вложение что здесь вот у нас получается почему он за 120 дней дает больше процент? никто не мешает бирже Binance этот процент изменить вот этот процент не фиксированный он сегодня 11,9 вы думаете во как круто вы туда внесли, завтра он будет 8 процентов 7 процентов я уже на это попадался неоднократно когда попервой первой стейкл на бинансе вот этот процент у вас может измениться он не гарантирует этот процент на период всего срока то есть вы видите большой процент тоже самое был со стейкинга там стейблкоинов когда я клал их то, был даже на байбите по моему 12 процентов годовых давали по стейблкоину на какой-то там срок можно было положить и там можно было там, несколько тысяч внести да, кладешь, смотришь, через неделю заходишь, во-первых, уже можно не там 5000 тысяч нести, а только тысячу, то есть остальные 4 лежат уже там под 1%, потом этот процент падает, падает, падает. То есть все это сделано на самом деле, чтобы привлечь ваши деньги и на вас заработать. Вот что такое стейкинг на централизованных биржах типа Binance. Конечно, Binance вам эти деньги вернет, да, в этом плане вероятность того, что они пропадут, ну, маловероятна. Но если вы хотите реально владеть своими монетами и зарабатывать проценты на этом, то лучше это делать на централизованных площадках. Я даже сейчас не говорил о том, что вот этот процент по стейкингу его можно увеличить раза в два, а иногда и в 3. То есть централизованные биржи вам это не позволят сделать, но возможности децентрализованных протоколов позволяет а вот этот процент по стейкингу полигона 4.7 увеличить там до 12, до 15 на валанж но здесь аваланш пока не открыта на этой бирже там можно увеличить процент до там реально этот процент можно увеличить там до 30 различными методами которые доступны в дефи децентрализованных финансах. спасибо всем за внимание не забудьте на телеграм-канал подписаться ссылочка под видео не забудьте лайк поставить можете оставить комментарии и сегодня надеюсь что многие еще раз задумались а зачем они платят дополнительные деньги и зачем Binance у них их отнимает. То есть возможности владеть собственно своими монетами и самостоятельно распоряжаться какие проценты где вы хотите получать на рыночных условиях а не на том, вот, что вам предложит Binance. Все равно централизованная биржа она должна на этом зарабатывать, поэтому она естественно всегда будет предлагать вам проценты ниже, чем реально они существуют. Спасибо всем за внимание. До встречи.